И здесь сегодня я не мог пройти и проехать э, мимо вот такого вот прекрасного объекта. Называется он Клубный дом Островский. 40 соток земли за вокзальный район. Что тут строится? Вот... Своим языком. В завокзальном районе что тут строят? Вот что это такое? Вот что вы строите? Можно mm -hmm. хоть самому жить, можно хоть сдавать, Absolutely. но данный район реально хорошо сдается. Блин, что-то мне хоть не ходи к вам в отдел продаж, почему-то все самому начинает нравиться, когда вот это... Да ну симпатично что-то выглядит. Адекватный застройщик, адекватные условия, более чем адекватный проект с понятной, реалистичной, скажем так, концепцией в будущем. Друзья, друзья, огромный привет. В общем, находимся мы на завокзальном районе. Я сам живу на завокзальном районе. И здесь сегодня я не мог пройти и проехать э, мимо вот такого вот прекрасного объекта, называется он Клубный дом Островский. И у нас сегодня, э, я, я вот это, честно сказать, да э, пригласил представителя отдела продаж Оксана. Оксана, поздоровайся. Здравствуйте, Здравствуйте дорогие друзья. В общем, Оксана будет говорить, вопрос-ответ, потому что, если честно, я как бы тут многое знаю, но лучший представитель застройщика тут по-любому, никто ничего толком знать не будет. Не будет, да, и поэтому вот мы сейчас будем ходить туда-сюда, вы слушаете, задавайте вопросы, и точнее я буду задавать вопросы, а вы пишите в комментариях, звоните, но я в целом просто обращайтесь и покупайте. Оксана, где мы находимся? Смотри, вот это у нас клубный дом Островский, правильно, да? Да, совершенно верно, да. Ребят, давайте вкратце немножко Давай. расскажу, да, у нас 40 соток земли, на самом деле для Сочи это очень ценно, кто знает, да, нашу продукцию там, строительство, не за строительство, дело в том, что 40 соток земли закрытой территории, приватная зона, очень отменно. Смотрите, у нас на территории есть два въезда, собственно, понятно, что ворота все будут демонтироваться, я вам покажу вкратце. Здесь будет въезд, дорога будет сделана, и выезд будет за. Oh, oh, пойдем туда. Там <служивает> есть дверь сейчас какая-то? Да, я еще хотела один э, въезд. В, ворота будут еще. Вот тут внизу. В той стороне внизу, да, будка будет. Снащить. А куда столько три въезда даем тогда Пинь, получается? Подожди, тут не въезд, тут будет пешеходная. А, -а, -а, -а. Здания, на самом деле, очень круто. Вот оно внизу, если что, дорогие да? друзья, вот оно, мы, вот тут по низу. Слушай, 40 соток земли, за вокзальный район, что тут строится? Вот своим языком. В завокзальном районе что тут строится? Вот что это такое? Вот что вы строите? Ребята, это малоэтажные строения, которые стоят на кадастре уже. На самом деле у нас очень... Круто по расчетам. У вас все чеки остаются на месте. У нас полная сумма в договоре. Ребят, строится прекрасное, Делается капремонт здания литера Б. Вот он, выезд, да, извини. Да. Четыре... Это выезд, да. Ага. Четыре этажа литер Б. Также литер А у нас три этажа, 2,9. Высота достаточно стандартная. Слушай, да? он такой зеленый, его даже вот не видно за зеленью. Да? У нас очень много зелени, да. Следующее здание маленькое. Вон строение 220 квадратных метров мы отдаем под фитнес-центр. Далее у нас литер В. Два этажа будет. Первый этаж, первый этаж у нас высота 4,15. Ребята, вы можете сделать двухуровневые квартиры. Это где? Это только там или это где-то во всех? 4,15. Также 4,15 только в литере В. 3,90 ага. есть на первом этаже. Остался один. Угу. Вот 11 пар, 22 квадрата. Ребята, вот в этой зоне у нас будет бассейн. Детская площадка, вот чуть дальше, там где на ребята обедают, извините, у нас там будет сауна У нас действительно развитая инфраструктура Помимо этого центральные коммуникации на отопление на горячую воду, это газ, соответственно коммуналка чуть ниже Около литера, вот в том углу, зона барбекю. Мангальницы, скамейки, все очень Пойдем удобно. пальцем потыкаем, Пойдем. где там это будет. Пойдем. Слушай, это то есть, подожди, бассейн тут будет, да? Да, зона барбекю. Круглогичный, подозреваемый. Да. А вот она, да, зона да? барбекю. Да, вот зона... а, давай спустимся. Как раз тут же пешеходная зона у тебя будет Слушай, такая наверное, красивая. Мы как раз увидим... Лавочки, места отдыха, mm. тут всякие, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в принципе, что, тут места достаточно, я смотрю. А тут... Вполне даже, вот более чем у нас. Вот это еще один фот у нас uh -huh. на пешеходную зону к литерам А и к литерам В. Слушай, ну в итоге, что это? вот? Как ты характеризуешь данный объект строительства? Это классный, я понимаю, что это там. Для чего? Для, для чего люди будут это брать? Смотрите, я, как выделяю, я выделяю две целевые аудитории. Собственно, у нас сейчас хорошие цены. Для выхода можно выходить в сентябре, заработать 100 рублей с квадратного метра, 100%. Ребят, за вокзалку все очень любят, что по сдаче, что по перепродажам. Помимо этого, вторая категория клиентов, которые привлекает собственно, назовем так, как дачу. И еще под пассивный доход. У нас будет консьерж-сервис, который будет заниматься управлением, доверительным управлением. Вы заключаете с ним договор, пожалуйста. Когда вы отдыхаете, вас никто не касается. Когда вы уезжаете, вы заключаете договор на сдачу. Mm -hmm. То есть можно хоть самому жить, можно хоть сдавать. Абсолютно Но данный район реально хорошо сдается. Вот, вот реально вот так, хорошо. Реально. Я очень знаю, тут очереди стоят. Да. Давай, погнали наверх, туда-обратно, откуда пришли, как говорится. Слушай, в принципе, 40 соток, ну я смотрю, извини меня, да, тут как бы э, места-то много. Вон, даже вот туда вот за этими строениями, да, вон там еще полно места, которые не задействованы, как говорится. будет своя котельная, это будет ага. в том углу. Скорее всего, это отделение на 3 литера. Угу. И когда вот это вот все сия прекрасное строение выход Ориентировочно пакет, Выход на пакет документов, собственно, у нас будет К первому октябрю, мы прописываем это в договоре в Этого года? Этого года, -го. да. И мы постараемся объект закрыть до конца года Собственно, здесь много завершить работы Завершить все? И завершить полностью, да-да-да Слушай, ну в принципе, что тут уже? У вас капитальный ремонт с нуля это не строится Совершенно Бери ремонт. крышу, делай отделку да? фасада, подъезда да? Все готово О, пойдем на этот класс постоянно. Вот тут что будет у тебя? Здесь консьерж сервис то есть здесь будет что-то такое, какое-то небольшое строение? Совершенно верно, да, одноэтажное. Ага. Одноэтажное, где будет приемка... Ну, наука, доверительное управление, ага. здесь все, чистка бассейна, они всем будут заниматься здесь. У тебя такие огромные елки здесь. Супер. Это... Кедр. Да. Это так называется? Да. да, Классно, ну слушай, ну реально, зелени. Я вот честно, лавровый, да... Мой, лаврушка. Mm. <свят> где лаврушка? А вот она. Да, если что, кто не знал, в городе Сочи лав... растет лавровый лист. лавровый лист. Вот он, Его... многие приезжают в Сочи отдыхать, рвут лаврушку Сушат, везут домой и как бы затарились, как говорится, на оставшиеся там пару лет Лаврушки хватает Слушай, самый дешевый вариант здесь, какой у тебя есть? 9 квадратных метров, стоимость 3-458. Ребят, приходите под, под э, короткие инвестиции с этой ценой Выйдите, минимум 80 рублей с квадратного метра вы заработаете на маленьком аппарте 100%. А побольше площадь какая? Побольше а площадь у нас 22 квадрата, 7, 7 миллионов ну, нормально хорошая студия. Есть 5,5, есть 4,800. Ребята, есть варианты еще. Пока остались, uh -huh. приходите, заходите, ваши клиенты будут довольны. Так, это все понятно. Рассрочки, что у тебя с рассрочками? Ну, очень аккуратно, честно. Не хочешь рассрочку. хороший, да, на самом деле. Ну, индивидуально. Индивидуально разговариваем, да, возможно, но ненадолго. Пойдем туда, до тупика пройдем, надо же им все показать, а потом я тебя отпущу, сам еще немножечко полазю. Демонтаж ворот будет ли а, Да, я так понимаю, тут много еще, что будет а демонтироваться, а потому что это вот старое строение, это тоже вот эта стена будет демонтироваться, вот это будет демонтироваться. А, ох, екарный бабай. А что такие стены? Окна? Потолки выступают. А потому что на первом этаже у нас 3,90 высота, и также есть возможность сделать двухуровневый квартиры. Высота. Окон а будет будет 1,97 семь, но 2 метра, Ребята, они светлые, красивые. А, офигеть, слушай, мы с тобой, смотри, какие шпинтики да. по сравнению с тем, там, да -да -да. того, как высота потолка. Ну ладно, здорово, короче, с документальной точки зрения я немножечко финиширую потихонечку Это полностью законный объект по причине того, что у нас капитальный ремонт Разрешение на капитальный ремонт у нас полностью получено, имеется И, как говорится, все, как говорится, комар нос не подточит в этом году договор купли-продажи В конце года ориентировочно там в Новый год на ремонт И все, как говорится, будьте счастливы, живите богато, здорово, как говорится, не болейте И покупайте апартаменты в КДС Островском Да, и добавлю еще, у нас проект сделала прям крутой архитектурой архитектор виноградовый по сочи она правда достаточно известная. это архитектор по сочи винограда совершенно верно да очень mm -hmm. крутой проект и рендером будем соответствовать помимо этого ребят выход на дкп будет первый, 1 октября мы прописываем по дкп ребят полная сумма в договоре чего мало в сочи есть помимо этого у нас заключен договор с московской юридической компанией реалиста его mm -hmm. мы застройщик дарит вам год страховки титула. Поэтому от потери права собственности. Такого практически нет нигде. То есть вы настолько уверены в своем объекте, что вы даже это осуществляете? Конечно. Пошли макет покажем им на картиночке. Так, бегла, как говорится, он собака охраняка у вас там ходит. Да, Эти собачьи собаки. Че тут? Вот как? Литер О! Б. Литер О, Б. Мы вот вот здесь круто. с вами ходили? Вот здесь литер А, здесь литер В. Фитнес-центр, сауна, парк, машины, места тоже будут. Подожди, ребят. мы сейчас вот здесь. Мы сейчас да, здесь, да, да, один продаж. Все. Вот-вот оно там строение там? под да? управление. Да. Будет, да. Классно. Слушай, на самом деле, блин, что-то мне... Хоть не ходи к вам в отдел продаж, почему-то все самому начинает нравиться. Когда вот это... Да ну, симпатично что-то выглядит. <свят> Чем-то он мне напоминает слегка севастопольский. Но только поинтереснее, за счет а, ну, огромной похожа, территории. Да, да, есть, да, да, слегка. Да, там территории меньше, а у нас... А тут, извини огромное, меня, да. басику туда, вот да, классный, да, да. сауна, фитнес-фитнес, вот блин. А как это фитнес? То есть, смотри, вот, сколько у вас всего апартаментов? на скидку. Раз, два, три, 80. То есть ну, в принципе, нормально, что зато. А с улицы люди смогут прийти на этот фитнес? Я думаю, на фитнес они будут ходить, потому что, скорее всего, этим будет заниматься сетевы, сетевик какой-то, да. Mm -hmm. И здесь будет выносная часть у собственников жилья для, для проходки фитнес центра И те, которые будут извне приходить. Ну, конечно, там будет полный. Ну, я думаю, за деньги, конечно. А нет-то На самом может. деле, это разгрузит собственников да. э, в плане коммунальных платежей. Ну, и тоже чистки бассейны. Все равно это в любом случае накладывается на, на клиенту. Все. Конечно. Тебе огромное спасибо. Пойду полазю немного. Все, Дима. Спасибо, Оксан. Так, дорогие друзья, короче, вы поняли то, что тема Интересное. Аналогов практически в данном районе нет. В принципе, адекватный застройщик, адекватные условия, более чем адекватный проект с понятной, реалистичной, скажем так, концепцией в будущем. Что здесь ждет, я думаю, вы прекрасно понимаете, что у данного объекта есть большое будущее, кратчайшие сроки строительства, безопасность сделки. Ну и как сдаваться, так и самому проживать здесь будет просто, я считаю, что будет по-любому. Я ни разу в этом не сомневаюсь Все-таки это завокзальный район Улица Туапсинская, загуглите, как говорится я каждому в лишечку вышлю, кому необходимая информация касательно планировок, шахматок, кто и без цен и так далее. Вот эти вот все подробности к вам отправятся в личку без проблем. Самое главное, звоните и не стесняйтесь. А у объекта кратчайшие сроки сдачи, еще раз повторюсь, своя собственная инфраструктура. Ну и вот, в принципе, территория 40 соток. Это как бы кому-то покажется, что это много или кому-то покажется, что это мало, а я считаю, что это вполне себе достаточно. Все это у нас ушло под капитальный ремонт. Вот я здесь хожу-брожу. У нас тот корпус, вот еще один, вот это у нас фитнес, вот еще один дополнительный корпус. Везде ведутся работы. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по э, наличию помещений в данном комплексе, жду вашего звонка, дорогие друзья. Можно перечислением здесь покупать помещение, то есть максимально безопасная форма расчета. И, в общем, звоните, конечно же, пишите, не стесняйтесь, будете жить в городе Сочи или купите себе кайфовую э, недвижимость для того, чтобы чтобы приезжать отдыхать, как говорится, пригодится детям, вам, вашим внукам, или, как говорится, чтобы было. Мой номер 8918 880 47 Все, дорогие друзья, срочно жду вашего звонка, не стесняйтесь меня набирать, комментировать, конечно же, в комментариях, подписываться не забываем, звонить не забываем, ну и, конечно же, обращаться. Нравится данный объект, жду вашего звонка, увидимся, до скорой встречи, пока.